Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Одна из моих подписчиц однажды подсказала мне рецепт вот таких бутербродов. Я их попробовала и осталась очень довольна таким рецептом. Бутерброды получаются просто бесподобными. Теперь готовлю их часто и никогда ничего не остается. Чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Я очень люблю драники. В этом рецепте основа из тертого картофеля и лука, как для драников. Для измельчения использую самую мелкую решетку терки. В готовую массу добавляю яйца, сметану и сыр. Все довожу до полной однородности. Солю и перчу. Окунаю в эту смесь тонкие ломтики батона. Таким манером удобно использовать не очень свежий хлеб. Ломтики обволакиваем с двух сторон, не жалея картофельной начинки. И сразу же отправляем на горячую сковороду. Пока первая партия обжаривается, решила дать волю фантазии. Натерла в смесь немного вареной колбасы и туда же измельчила разные зелени. Для любителей острых ощущений можно раздавить чеснока. Вот еще одна вариация горячих бутербродов. Осталось обжарить их с двух сторон и можно полакомиться. Непередаваемо вкусно и сытно, а изюминка в том, что получаются два блюда в одну. Готовьте без промедления. Результат вас удивит. А я вам говорю бон аппетит и объянто!